Антон Павлович Чехов Симулянты Генеральша Марфа Петровна Печенкина или, как ее зовут мужики, Печенчиха, 10 лет уже практикующая на поприще гомеопатии, в один из майских вторников принимает у себя в кабинете больных. Перед ней на столе гомеопатическая аптечка лечебник и счеты гомеопатической аптеки. На стене в золотых рамках под стеклом висят письма какого-то петербургского гомеопата, по мнению Марфа Петровны, очень знаменитого и даже великого, и висит портрет отца Аристарха, которому генеральша обязана своим спасением, отречением от зловредной алопатии и знанием истины,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 «Бога ради!» «Покуда жив буду, не встану», говорит Замухрышин, прижимаясь к ручке. «Пусть весь народ видит мое коленопреклонение, ангел, хранитель наш, благодетельница рода человеческого, которая благодетельная фея даровала мне жизнь». Указала мне путь истинный и просветила мудрование мое, скептическое перед той согласен стоять не только на коленях, но и в огне. Слительница наша чудесная, мать сирых и вдовых. Выздоровел! Воскрес! Волшебница! «Я, я очень рада, бормочет генеральша.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 не что эти песчинки, еле видимые, могут излечить мою громадную застарелую болезнь. Думаю, маловер, и улыбаюсь, а как принял крупинку, моментально, словно и болен не был, или рукой сняло. Жена глядит на меня выпученными глазами и не верит, «Да ты ли это, Коля?» А я говорю, «Я». И стали мы с ней перед образом на коленке, и давай молиться за ангела нашего,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 Действительно чудеса. Застарелый восьмилетний ревматизм от одной крупинки скруфулоза. «Изволили вы дать мне три крупинки? Из них одну принял я в обед и и моментально, другую вечером, отритью а на другой день. И с той поры хоть бы что, хоть бы кольнуло где. А ведь помирать уже собирался. Сыну в Москву написал, чтоб приехал. «Умудрил вас Господь, целительница!»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 Замухрышин выпрашивает еще корову. Рекомендательное письмо для дочки, которую намерен везти в институт, и тронутый щедротами генеральши от наплыва чувств всхлипывает, перекашивает рот и лезет в карман за платком. Генеральша видит, как вместе с платком из кармана его вылезает какая-то красная бумажка и бесшумно падает на пол.